Праздник 8 марта, замечательный женский день, праздник весны. И я сегодня хочу поздравить и поблагодарить всех любимых женщин, которые окружают меня на этом белом свете. Конечно, это мама, сестра, мои дети, дочь и сноха, внуки, у меня очень много внучек, три внучки у меня. И, конечно, я хотела поздравить своих коллег, ютуберов, которые пишут такие замечательные слова и поздравляют меня тоже с праздником. Я бесконечно рада тем, что я этим занимаюсь. Это мое любимое дело. Поэтому примите мои самые солнечные добрые пожелания. Подруги, приятельницы. Мои родные и близкие. И я это видео сегодня записываю еще потому, что совершенно неожиданно, открыв почтовый ящик, я увидела поздравление, которое мне пришло по почте. Крайне редко все это приходит. Вот посмотрите, такой вот конверт со множеством печатей пришел мне сегодня из города Мутищи Московской области от Бурмистровой Зоечки. Когда-то в конце э, года мы разыгрывали подарки, призы друг другу посылали, и мне вот выпало э, подарок, который пришел от Зои. И я этому бесконечно рада, потому что на кухне тот подарок, который она прислала, я всегда сталкиваюсь с ним и говорю, вот это от Зои, как здорово. И тут этот совершенно добрый милый человек прислал мне... Конверт. А в конверте такой пухлый. И тут он немножко даже порвался. Я поняла, почему потом он порвался. Покажу сейчас. И вот такое поздравление. Открытка красивая. Пришла от Зои. Я была так растрогана. Ну, знаете, только очень добрый человек и очень внимательный может поздравить вот таким образом. Знаете, я всегда читаю ее комментарии, они настолько необычные, и всегда напишет это от души. Читаешь и думаешь, насколько ты неравнодушный человек. Вот, давайте я вам прочитаю то, что она мне написала. 8 марта, день весенний, так много радостных забот. Пусть светлым будет настроение, и жизнь лишь радости несет. Обнимаю Зоя. Зоя, спасибо тебе огромное, милый мой человечек. Но не думайте, что только с этой, этой открыткой дело закончилось. Зоя, понимая, что весна уже наступает нам на пятки, прислала мне цветы, бархатцы, красные, джем красный. Видите, бархатцы, это исключительные цветы, которые цветут и радуют каждого из нас. Замечательный однолетник. И настурция вишневая роза. Это тоже однолетник, он такой милый, его посадить. Совершенно неприхотливая настурция. И я ее буду сажать, вот ассорти такое посажу. И настурция, она таким горошком, и когда, видно, ставили печать, и тут немножко порвался пакетик, и, конечно, порвался конверт. Потому что семена, они толстые, как горошком, толстоватый. И лимонная трава. Вот у меня этой травы не было, это многолетник. Ой, Зой, как ты попала в десятку, скажем так. Я очень-очень хочу засеять такие места на участке, где и пропалывать неохота, и некрасиво какое-то место. А вот такая трава, она будет строго ну, украшать участок своей зеленью, пышным цветением. Это многолетник, поэтому... Зоя, тебе благодарность приогромная за то, что ты так внимательно отнеслась ко мне в этот весенний праздник с замечательным поздравлением. Я хочу всем своим друзьям, подписчикам пожелать, конечно, здоровья, конечно, хорошего настроения, радости семейной, чтобы ничто нас не беспокоило, не тревожило. И э, давайте будем дарить друг другу радость, друг другу радость общения, потому что только этим мы сильны. Вот понимаете, вот это письмецо, оно мне подарило такое замечательное настроение, такой эмоциональный подъем. я бесконечно этому радуюсь, это совершенно неожиданно. Поэтому давайте будем делать друг другу сюр сюрпризы, всякие разные кто письмецо напишет, кто комментарий красивый, кто стихи прочитает. Вот. вот в этом заключается та маленькая доля настроения, которые мы дарим друг другу. Девочки, милые, самые красивые, мы королевы, мы самые лучшие. И поэтому весь мир у наших ног. Поздравляю вас с праздником весны! Восьмое марта.